сорт острого перца маршрум елов переводится как гриб желтый этот перец относится к виду капсикум анум это очень интересный необычный перец смотрите как он выглядит он чем-то напоминает патиссоны или гриб вот у него такой цвет желто-оранжевый созревает он от зеленого и постепенно-постепенно переходит в оранжевый цвет это уже плоды полностью зрелые острота вот такого перца от 30 до 50 тысяч сковелей это довольно острый перчик срок созревания этого перца от 90 до 100 дней он очень и очень урожайный вот посмотрите небольшой кустик а вяжет видите целыми пачками с одного куста можно собрать от 30 до 40 плодов высота куста может быть от 40 до 70 сантиметров у меня кустики не превышают 30 сантиметров. Они все усыпаны плодами. Этот сорт хорошо подходит как для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Вы можете выращивать его на подоконнике, в цветочном горшке. Он не занимает много места. Вот видите, какой небольшой кустик. И сколько плодов у него. Вон там сзади еще плоды есть. Сверху. Очень интересный, очень необычный сорт. Вкус у него пряно-цветочный, насыщенный. Эти плоды можно консервировать целиком. Вес такого одного плода до 30 грамм. Когда кусты большие, плоды, соответственно, тоже гораздо крупнее, чем вот эти. Ну, плод примерно в размере от 4 до 5 сантиметров в диаметре. Бывают довольно крупные. Очень-очень интересный сорт, ребята. Неприхотливый. Так что советую выращивать себя на подоконнике. Он не займет много места. И вот будет радовать вас такими урожаями. Этот сорт относится к многолетникам. Его можно выращивать до 5 лет. Потом, конечно, желательно будет обновить куст. Либо обрезать его. Либо просто выселить новые семена. И будете получать гораздо больше урожая, чем, к примеру, с пятилетнего куста. С пятилетнего куста ну, где-то будет в пределах 7, 8, 9 штук с куста. Чем старее куст, соответственно, тем будет меньше урожай. Пробуйте выращивать такой сорт у себя дома. И больших вам урожаев.